всем привет дорогие друзья вот приехали мы с отпуска и началась работа работа начинаю короче с дома короче обшивать начал сайдингом сейчас вам покажу что получилось Не вот так же, вот так я уже, короче, обшил. Это у нас эркер получается. Еще не Сейчас, короче, пока покажу вам. Короче, маяки металлические поставил. Вот. Углы, вот это с этим, с этим эркером, короче, очень много времени уходило. Надо, короче, дом обшивать, он уже темнеет. Вот, вот такой дом. Не знаю, как он там буду, наверху я, короче, ползать. В Москве опять дожди. Не знаю, все лето дожди, дожди, дожди, дожди, дожди. Даже траву никак не покосить. Потому что под травой вода. Ой, все брызги, короче, на тебя летят. Да, на. Видай, привет подписчикам-то. Всем привет. Что, только проснулась что да, с тобой проснешься. Чего? У меня дети будут. В 8 утра остаются. Даже в каникулы. Вот. Так в школу не просыпаюсь. Вот такой такие окошечки у меня получились. А, Он что-то не видно плохо. Ну и сейчас я вам хотел, ребята, показать, как, короче, делаются вот эти подоконники. Вот, пластиковые. Сейчас я вам покажу подсадим, как это делается. Много видео, кстати, на ютубе есть. Но я тоже покажу. Тоже покажу. Может кому интересно будет. Так, ребята, прежде чем я начну, короче, с окном. Прежде чем начну с окном. Мне надо еще сделать вот это, короче. Низ надо сделать. Поставить его по уровню, зарезать уголок. Вот. Сейчас я, короче, все это сделаю, покажу, что получилось. что ваше время, чтобы ваше время не терять, короче. А вы пока не переключайтесь. Это угол я зарезал, не знаю, видно вам там. Вот. У кого-то, конечно, лучше получится, но у меня получилось так. Вот. Ну что, теперь приступаем к ну Теперь будем делать окно, ребят. Кстати, ребята, забыл вам сказать еще по низу. По низу надо же началь... начальный профиль, короче, поставить, вот так он выглядит, ребят, он любого цвета может быть, вот. и вот так вот к железу мы его присобачиваем, короче, а вот за эти края, короче, заводишь сайдинг, ну, начальный, заводится, вот он сайдинг ваш, и вот, вот этими бортиками он сюда вот так вот заводится и крепится, а тут уже саморезами его фигачите. Сейчас, в общем, устанавливаем вот эту планку начальную. А вы не переключайте. Ну вот, ребятушки, мы и прикрепили нашу планочку. Саморезики старайтесь, не старайтесь, вообще рекомендуют посередине э, прореза, короче, вот ставить. Примерно вот на таком уровне, чтобы, короче, планка, вот видите, чтобы она ходила туда-сюда. Это нужно, когда зима-лето, вот температура разная. Ну, когда тепло, оно шире становится, больше увеличивается. Когда холодно, он сжимается, короче, из-за этого, чтобы он свободно входил. Также это все и к садингу тоже рекомендуется. Ну, не рекомендуется, короче, а так и надо, короче. Чтобы садинг тоже вот так вот двигался, все двигалось. Сейчас приступим, ребята, к самому садингу. Я вам покажу немножечко. Так, сейчас измерим, ребятки. Длину. А, Кость, дай мне турли в ту сторону ветки. Старпас. Так, 174. Да, да. ребята панелька встала вот она должна ходить не знаю видно вот и все и также до окна а с окна потом мы будем показывать ну, буду вам показывать как окно буду делать Вот и все ребята дошли мы до окна теперь нам надо нам оконные планки поставить не знаю видно там нет где окно у нас окно вот она сейчас я прорежу аккуратненько и покажу вам что делать дальше ну, сейчас начнем короче с окна ребят чего порезался а ну ка, покажи. Вот, видите, ребята. Будьте аккуратней, будьте аккуратнее с железом. Надо перчатки одевать. Я тоже один раз им палец порезал себе. Ну в перчатках неудобно, короче, саморезы крутить вообще. Так, ладненько, ребят, не переключайтесь, начнем делать окно. Так, ребятушки ну вот мы освободили окно от пленки так теперь вот берем вот такую вот такой сайдинг такая планка называется я не знаю как она тоже называется для, для окон короче и вот она вставляется вот сюда вот сейчас замеряем окно расстояние окна отсюда до сюда и отрезаем вот такую планку и также наверх то же самое но ну, окно одинаково в принципе только не сморим а верхняя будет тоже такая же. Надо. Ну вот что, ребята, у нас получилось. Вот. Сейчас поближе он сниму. Вот такой угол у меня получился. Также наверху. Вот эти, кстати, как они называются, не помню. Уголки, они, короче, прибиваются вот на брусок. Тут вдоль окна, короче, прибиваете брусок. У меня 50 на 40 брусок. Вот. И по периметру его просто прибиваете по кромке окна, а потом уже вот эту прикрепляете. А пошел. Да, у нас погода опять дождь. Этот страв мой опять там сидит. Вот такие дела. Так, сейчас покажем. Сейчас попробую показать, если дождь даст нам, как мы дальше будем все делать. Вы не переключайтесь. Так, ребятушки. Есть у нас вот такая планочка специальная, она продается в сайдингах, оконная планка называется. Вот, ее будем ставить на эти места, вот сюда, на бока. Что первое надо сделать? Сначала начнем снизу, ребята. Ну, я так начинаю, там, может, кто-то по-другому делает. Измеряем расстояние вот отсюда до сюда. В, в моем случае расстояние окна было 59 и прибавляем 16. 16 откуда я взял 16 это вот толщина вот этой 8 толщина вот этой планки 8 вот и надо прибавить еще 8 будет 16 короче с одной конца конца 8 должно выступать и с другой стороны 8 это ширина вот это вот у вас может быть другой там этот садим будет там 9 или 10 у меня 8 вот И прибавляем 59 это окно и плюс 16 75 мне получается надо отрезать 75 кусочек 75 сразу отрезаем 2 наверх тоже самое пойдет длина всей заготовки у нас длина всей заготовки 75 сантиметров потом отступаем от самой заготовки по 8 сантиметров вот Ну тут надрез делаем и просто сгибаем он сгибается легко и все вот она у нас вся часть готова. Вставляем ее сюда. Все, вставили. Вот у нас подоконник. Дальше у нас... Так, возьмем другую часть. Вторая часть. Вот такая. Видно ее? Нет. Вот одна такая вот часть должно у вас получиться, угол, вот. Как это тоже берем? Берем расстояние, показывай, оператор. Берем расстояние отсюда, меряем и отсюда. Это длина окна и прибавляем еще раз 16, ну по 8, как, я, как и эту делали. Вырезаем эту заготовку, опять откладываем 8 сантиметров Отсюда делаем надрез. Это верхняя часть. Именно верхняя часть вот такая должна быть. Вот она. А нижняя часть мы откладываем также 8 сантиметров, вырезаем и делаем вот такой угол. Угол легко делается. Просто наискосок ставите. Ну вот у вас линию прочерчиваете и наискосок ставите. И на этот мусик. И все. Просто вот он. Все. Также вот эта часть. Расстояние вот это Просто берем уровень, плой уровень, угольник, и смотрим расстояние, расстояние, так, как еще показать вам, лучше нагляднее? вот, берем угольник, ставим и смотрим сколько сантиметров у нас, вот тут, вот эти сантиметры, сколько у вас получается, Сюда и откладываем и прибавляем еще 20 сантиметров 20 сантиметров откуда мы взяли ой 20 сантиметров 2 сантиметра мы взяли вот вот это сам паз 2 сантиметра прибавляем в общем прибавляем глубину вот эту которую у вас получить ну вот это глубина ваша окна и прибавляем еще 2 сантиметра вот у меня тут получилось сколько у меня получилось 11 у меня была глубина значит 9 и прибавил 2 сантиметра и все так же вот все зарезаете все элементарно угол внизу вот такой обязательно сделайте а наверху просто вот тут подрежете и сделаете вставляется все очень легко вот покажи угол вот сюда просто заводится вот он, он заводится вот это ухо, вот сюда, вот в этот панель, и опускается вниз. Все, вот он угол стоит. Вот такой угол получается. А наверху, наверху будет просто угол. Сейчас я его тоже попытаюсь вставить. Вот он у вас снизу вверх покажи. Вот он у вас и вот так вот должен быть. Также та сторона. Так же самое. Та же сторона также выпиливается. Только не перепутайте лево-право окно. Ну, окно, лево-право. Также заводим. Заводим вниз. И заводим вверх. Вот все угол этот завели теперь у нас еще одна планка это верхняя верхняя планка выглядит вот так покажи тут угол делаете тут зарезаете также отмеряете длину и прибавляете 16 ну, длину окна отмеряете отсюда до сюда и прибавляете 16 это ну вот 8 и 8 вот она зарезается вот так вот и тут прорезь уже просто отрезаете. Вот такая часть должна получиться. И ушки, обязательно ушки вот эти прорезаете, делаете вот так вот. Они потом загнутся. Когда вода будет, если попадать, они по ушкам скатятся, садингу вниз. Все, и также же вставляем. Ой, надо мне наверх залезть. Угол тоже заводится. Опа. Сейчас я его заведу. Так, ну что, ребятушки, с окошком мы разобрались. Показывай. С окошком мы разобрались. Такое окошечко у меня получилось. И эту планку мы зарезали целиковую. Прям тоже отмеряли длину. И сделали надрез Вот так вот. И вот так вот. Это под ней, мы уже вставили, я не хочу опять вытаскивать, показывать вам, вот, и все, ее тоже аккуратненько туда вверх, хоп, и она все встала, сейчас продолжим до конца все делать, сайдинг весь будет сегодня сделан, вы не переключайтесь, так, ну что, замеряем глубину, так, 48,5 будет нормально, Сделаем чуть-чуть это, чтобы ход был у панели сорок и пять. Все, пойдем нарезать. На саморезы где? у нас ребята получилось в конце там тоже узенькую поставим вот такую же планку только и подрежем вот тут вот. и ставим сейчас я вам покажу сейчас я вам покажу так, так, так, так, так. так вот кусочек нашел тут валялся вот так вот срежем замок этот, ну подгоним там по размеру, посмотрим. Я уже там насечки сделал, примерно насколько сколько мне надо подрезать будет. Есть. И вот берем вот такую планочку. Такая она узенькая, которая к окнам, кстати, также идет. Но ну, я так делать буду. Кто-то делает там еще к софи. потом в конце софиты ставит. Планку я сразу софиты сделал. Тут у меня кончились просто софиты. Я не доделал вы вот вставляете в эту планку конечную заводите ее вот сюда вот так вот она будет у меня под, под верхом И все тут кстати можно сделать еще не можно а нужно сделать насечки ну кость покажи как насечки делать например ну, точно не ну нет, дело просто этим саморез. Сейчас ну. вот. вот такие насечки типа получается, не знаю, видно, вам там они прям хорошо защелкиваются в замке. Держит. Это это. А когда их там будет много, но по всей длине, он уже отсюда никуда не выйдет. Вот такое видео, ребята. Кому понравилось, ставьте лайки. У нас впереди еще целый дом будем обшивать. Так что буду тоже снимать. Кому интересно, как я это делаю дом, ну я между саденького вам делаю. Про маяки могу рассказать потом в следующем видео, наверное, скорее всего, потому что будем маячить стену. Расскажу, как я маячил, как утеплял. Все, всем пока. Ставьте лайки, понравилось это видео. До скорой встречи. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, ребят, пока.